место на Олимпийских играх 2010 -го года, причем на двух дистанциях, на дистанции 10 и полторы тысячи в мировой копирах на четвертой ступени на в дистанции 50 метров. Ну, еще раз скажу, что вся семья увлекается и не только увлекается, а профессионально занимается шорт-трефом, и ваша и сестра, и брат, в общем, все предоставляют скорее на Олимпийских играх.

Весь, кстати, представители нефти европейского комиссии. Зеной дорожки Сенан Гелистратов. За ним абсолютный преследователь Японии, второго Шаказули, впереди Джон Кенске. Ну а две, две позиции первых дают право выхода в следующее раунд соревнований.

Везде, потому что не потерпит рейзери второго Альстарта, не дай бог, кто-то что-то сделает уже все, будет выдворен в яси, И такое впечатление, что кореянка да, дрогнула. 138 номер. Теоретически, я так смотрю, да. мы пытаемся все-таки. У нас есть варианты на 2-0. Только да. по пальцу. На 5 проеду, 4.

это ни о чем не спорили, потому что, ну, понятно, что удар крайне сложный. Очень тяжело его, э, как сказать, произвести. Но он сейчас необходим. Для победы необходим. И вот Алексей Стухальский. Сейчас должны мы пройти нашего гарда. Обязательно, да, не, не должно быть столкновения с нашим гардом.

Это не, очень, да? не очень Слишком много. очень. Ты с кого-то надо? ай яй яй, -яй, -яй. Мы и, проигрываем и, этот темп 0-2. даже 2. Так, ты я тоже что Швейцарский лучше. Один, Да, Ой, два, я два, я два, два. Два. да. Да, Такого

Можно было 0-1 проигрывать. Погнали за победой. В итоге 0-2 и 3-6. Реклама на Первом Олимпийском канале. От мечты к победам. Сбербанк. Генеральный партнер игр в Сочи. Олимпиада это тысяча событий. Решай сам, что смотреть.

Я бесплатное мобильное приложение «Смотри плюс» от Мегафона. Генерального партнера Олимпийских игр в Сочи. Вот, два, три. Вот пока э, была короткая рекламная пауза, нам дали повтор. Ой, какое прекрасное обладание своей собственной нежной системой, раз, что так... Призываю.

Пожалуй, это самый главный фактор, ну и, конечно, в готовность. Викторан очень успешно контролирует своих конкурентов на дистанции. Идет с Екстром отрывом в метр полтора. Боятся, боятся его, терять. Конечно, а? Конечно, до конца два круга, меньше двух кругов осталось. Скорость возрастает. Порядка 45 километров в час. полгогон прозвучал.

технично, спокойно контролирует своих соперников, несмотря на атаку.

Решила просто Китания

Контролируют соперников. Вот, пока китайцы чуть впереди. Да, китайцы чуть впереди. Основная борьба.

Олимпиады в реальном времени. в бесплатным мобильным приложением «Смотри плюс» от Мегафона. Генерального партнера Олимпийских игр в Сочи. Олимпиада 2014. Лыжные гонки. Мужчина. Прямая трансляция из Сочи. Завтра 13.50. Только на канале «Россия». Это территория «Быстрых».

Страдала беременная Наталья Сама. еще как удачно получилось, вес взят. У присутствует на всех соревнованиях, но она больше болеет за российских спортсменов.

Поэтому сегодня, сегодня тут есть за кого болеть, че? их. Нет, я без суда, я уже настрадала. У меня и болезнь сейчас, одни из-за Ну, переодеваюсь.

Спаснюш медленно катается руками. Видите, она про потеряла... Получит процент от выбитого долга. Сумма приличная, особенность. От множества мероприятий посвящен. Ты должен ждать. Какая история сейчас не открыта?

так он да. ушел. Да. Он... да, должен был дойти до красного камера, он... Он... он лучше стоит, чем любой из швейцарских, но он открытый. Да. К сожалению, он полностью открытый и не поставит труда большого. То есть получится так, что. Ну, второй раз подряд, наверное, ступайский справится. Он поставит его да. вновь лучше швейцарских камней.

А Сейчас я боюсь, получится так, что если выбьют э его, его, у них камень будет стоять на самом пятаке, и нам придется просто выбивать так, чтобы наш камень остался ближе. Ну вот я его вижу, удар на силу, Последний, бросок на силу в последнем броске Энда. <плодица>

А да, он должен остаться после столкновения прямо на месте. Не остался. Да, вы думаете, что Есть место. Вот. Есть, ну, правда, Сейчас там лежит дом. Есть два варианта, так как ты э, так открыт. Центр самый ближний. Чтобы поставить свой камень выше. Один вариант, это ударить. Полудить красный камень и оставить свой ближайший.

Либо перевести в упор красный. Ну, в любом случае выигрывать. Эту единичку надо брать. Потому что здесь 0-0 счет невозможен. Вот. Значит, нужно выигрывать. Пытаются ударить, ребята. Не вести, а ударить. <связывается> не сильно.

Ну, да, здесь именно... можем... Главное, чтобы наш камень после столкновения со остался швейцарским вновь. остался лучшим. Очень важное выполнение не только Алексея, но и Смитера, всей команды.

Потому что линию отчасти делают именно цвитер. Отлично. Становились. Да, выиграли 1-0. Счет стал 6-4. И остался всего 1-1 в запасе. Причем в этом энде, как я понимаю, преимущество последнего камня будет у противника, у швейцарта. Тяжелая задача стоит перед ребятами. Пусть они подумают, а мы с вами на Первом Олимпийском канале посмотрим рекламу.

С ней никто не мечтает. Ты на ноль, поэтому предлагают сопернику пристезания такие. Играет с вами, дает другим. И

Тяжело складывалось, кстати, для сборной России последняя встреча с словенцами на международном уровне во время чемпионата 2011 года, который без медали для нашей команды завершился. Мы играли во втором туре первого раунда и выиграли 6-4. Причем, по ходу третьего периода словенцы сумели отыграть преимущество в две шайбы, пропустили пятую и задолго-задолго взяли вратаря туда все-таки счет сравнять. Владимир Юрзинов, Шрегранов, легенда Турцкого цеха. Россия

и здесь легенд нашего хоккея и олимпийских чемпионов прошлого, но, в частности, Рисун я от нашей камендаторской позиции могучую фигуру двукратного олимпийского чемпиона Александра Кажевникова. И, по сути, неоднократный чемпион мира и олимпийских игр на этом матче присутствует. Состав российской команды, то, наверное, то, что интересует нас в первую очередь на данный момент. Так вот, Семен Варламов а у воротах первый номер, его дублер сегодня Сергей Бобровский, 72-й,

и пятерки нашей команды выглядят следующим образом. Сегодня действительно такие а, полноветные пятерки, 8 защитников, 12 нападающих. На эту встречу выставляет им два В последний момент было принято решение, что Виктор Тихонов в этот матч пропустит. Место него сыграет Валерий Нечушкин. Также не раздевались, на эту игру Александр Сытов и Александр Еременко. 25 киевцев, 3 полевых, 3 вратаря из 22 полевых. Заявки каждая команда на лепестках.

Семен Варламов, воротах не первая пятерка. У нас сегодня выглядит следующим образом. Вячеслав Войнов, 26 номер. Андрей Марков, 79-й. Первая пара защитников и тройка нападения. Павел Дасук, капитан команды 13-й. Центральный нападающий, который связан. Александра Радулов, 47-го номера. И Илью Ковальчукай.

1 центральный нападающий Евгений Малкин и 28-й Александр Чемнин. Но уже выступался в сочетании номер 44. Третья пара защиты. Илья Никулин, пятый номер 51-й Федор Тюсин и тройца нападений. Николай Кулемин 41-й центральный нападает.

И Владимир Тарасенко, 91-й Четвертая пара защиты Никита Никитин, 6-й Антон Белов, 77-й И тройка нападения Александр Попов, 24-й Александр Селеченко, 27-й И Валерий Ячужкин, самый молодой игрок Что сборной России на этом турнире 43-й номер, главный тренер сборной России Николай Бензинов, Сергей Наилович Как вам

Сочетания есть какие-то неожиданности и остался украинского штаба простор для маневров в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Ну, поставили сегодня 4 пары, потому что не по всем ясно, в какой форме сейчас Антон Белохов в последней игре за такой клуб не играл. И вот перед матчем а, футбольных на надо проверить, вот ну, лучшее сочетание, потому что Майс Америка это будет ключевой Сегодня он важный, мы стартуем. Надо посмотреть, кто как выглядит, наиграть определенный момент. Игру по чинсле, не

но в целом все равно это матч как бы стягивающий. И в этом сете, и вот появление Вагломова во в Я думаю, что если он Сегодня нормально сыграет. Здесь еще просто американцами будет играть. А попробуй, скорее всего, с собаками. И, и вот Валерию Ничуркину дается шанс проявить себя сегодня, насколько он будет хорош. И от этого будет вам следующую игру играть. Хотя, я думаю, что вот связка Попов и Теречники многого в месяц не будут играть. И тогда вот уже.

Сегодня кто сыграет и уже остаток на следующую игру сомплектует. Ну а как, в принципе, все сижу, все тройки, все пары, ну что-то нормально. И опять же, такого прям маневра огромного у Белевинова не было. Конкретные люди на конкретных позициях.

Славини, в следующем заставе сыграет Роберт Кристон. вратарь, 33-й номер, Рука Грачнар, его дублер 40-й, первая а, пара защитников. Олеш Крант, 28-й номер, 102, Дим Кавачевич, 86-й и тройка нападения. Давид Рогман, 12-й, Ян Муршев, 39-й и главная звезда в сборной Славини. Обладатель курса Ценри и одноклассник, кстати, Вячеслава Войнова, Анже.

Маш Грегорс, 15-й, Митя Рыбар, 51 и тройка нападения. Жига Еглич, 8 Рок Роб Сичар, 24 Роберт Саболич, 55 Третья пара защиты. Матич Кузлицик, 14 номер, Жига Павлин, 17-й, тройка нападения. Томаш Разельгар, капитан команды, 9 Марсел Розман, 22-й, Ян Турбак, 26-й. Четвертая пара, Андрей Савжин, 4-й, Кремен Фресмер, 7-й, и тройка нападения. Алеш Мушич, 16-й,

Жига 19-й, Гостиан 41 й, -й. матч по гитар. отец. Легенды славянского хоккея уже прижизненный, главный, тренер славянской команды. Дамы и господа, леди и джентльмены, мальчики девочки, добро пожаловать в Олимпийский Сочи на первый матч мужской сборной России по хоккею на Олимпийском турнире. Соперник сборной Словении, ваши комментаторы.

Спортов, первые пятерки команд на площадке встретил студент Дэвис Джексон из США и Владимир Шинга Рышки. Им помогают линейные арбитры Лонни Кэмерон. Канада и ее сотечник Крис Карлсон. Опытнейший арбитр, представляющий национальную партийную лигу. Отсайдов выставлены факт, что у нас сегодня будет по миниму.

Мы видим, достаточно аккуратно сборная России начала эту встречу. Мы все равно отрабатываем те схемы, которые э -э, проповедуют Берединов. И вот я смотрел что в следующий матч в Финляндии и да, там посмотреть, куда все добивали, но в целом очень агрессивно силы провели с вот, позиции силы словое давление и как бы там и абсолютно не подстраивались под

подписки. мы более аккуратно начали. Начали мы настолько аккуратно, что уже жесткий обычно с соперниками. Ксей попал под силовой прием со стороны словенского нападающего. Спуск сываться не будут им по большому счету терять нечего. Уже самого попадания на Олимпийский игры для них. Выжит на

надо отметить. Великолепное начало атаки со стороны Александра Семенова. Казалось, не поднял голову и не видит, где его партнеры. Однако перехватил сразу подкидочку, на ход отдал. И вот видим, что...

Малкин вернул сразу Овечкину, и вот посмотрите, Овечкин два варианта идеальных. Бросок, сумасшедший бросок получился, и остается открытой бою Малкина, который вернул боку. И за опять же, были пустые ворота, но все было Верную идеально. В зону над плечом голкипера попал Александр, туда даже ловушку уже так, скинуть просто-напросто не пустые. Самый поутильный, что-то сам просто, ну, очень здорово

начали. Александр Овечкин открывает счет в этой встрече. Одна минута 17 секунд прошла от начала этой встречи и сборная России уже впереди, причем всех киевские. Это номинально второй тройки. Мы обоздели, наверное, нашего украинского звена и баллы за результативность. Ну что же, начало отличное Роберт Крисона. Вот, до конца не в какой-то своей команде помочь не сумел и россияне

Вперед у Филимя третьего длина. Николай Николая Скуленина, Артем Анисимов и Владимир Тарасенко. Уже все представляющие конкурс на странах, какие великие Владимира Тарасенко. Чуть-чуть. Не хватает, чтобы запихнуть эту шайбу в ворота, настоящий штурм сейчас. Главен тех укреплений ведет наше третье длино.

То, чего хотели мы увидеть с самого начала этой встречи, и то, что мы получили. Сейчас получилось точно передачи. Получались Дикину Магнитилина. Выскачала шаг в среднюю зону и пришлось отступить. Четвертое звено появляется на дом российской команды. Вот здесь как раз Никита Никитин и Антон Белов в защите. И Александр Попов, Алексей Терещенко, Валерий.

Валерий Ничу всем подхватывает шайбу. Он играл здесь, в Сочи, на этой арене в прошлом году на юниорском чемпионате мира. И кто-то подумает, что насколько просто сделает его квартиру карьеры получится. Уехал в национальную такт на новику, пробился там. А, первое звено. В и получил предложение все в единственную команду в 18 лет. Просто замечательно. Вот повтор момента, который был ворот в главе команды. Выручил по 300 после броска

и добить его покору, который яростно устражали заходить на махачке. Не сумели, но, тем не менее, там на там факт, что вот активно они претендовали. Это За технический заслуживает отдельного внимания. ставит вставит пор, как не пускает шаги. Соперный коз выкрывает. Там лесок и тар. Вот. Не совсем понятно, почему появился на 15-летний длиной. Там и сыграли уже лет, а потом 4-й, но

сейчас контакт в верующие гвынинги.

Александр Овечкин, что на линге Алисурили, стал он самым молодым в истории Отечества, как игроком выступившим на Олимпиаде. С Татькистом он там не был за 8 матчей, 5 раз ворот в пройдем, прочим, Александр Овечкин в Ансурии, на его счету было две заброшенные шайбы, и, таким образом, получается, восьмой гол в рамках Олимпийских игр на счету Олимпиаде. В том числе и гол Канаде, в Ну да.

Досуд было множество тревог, связанных с ним, пропустил очень много в этом сезоне из-за различных стран и повреждений Павел Досу. И до последнего момента присутствовали опасения, что Павел не сможет помочь своим партнерам на Олимпийских играх в Сочи. Но вот, по счастью, имел он восстановиться, причем полтора месяца назад Павел Дасуд свойством ему африки в эту тему. Я, конечно, не доктор.

А по 100% уверенности скажу, что на Олимпиаде сыграю Евгений Малкин. Мы ходим 1-1 и с вводом. В пользу сборной России, к исходу четвертой минуты. Наши главные звезды. смотрю, снова высокий класс. Но очень здорово, что удается им забросить в первом матче. Поскольку ну, на Малкина, может быть, это распространяется в меньшей мере. Но вот Александр Оричкин,

Утонять свой голевой голос желательно на, на регулярной основе. На голевую передачу он надал, он поставил очень здорово, там конек и и в одно касание перевел игру на Малкин, Малкин, Вторая шайба на нашего ударного финала, Олег Антаричкин и Евгений Малкин.

2-0 в пользу российской команды. В первом случае, да, все же виноват вметил. Малкин Семена аффистировали Александру Великому. Ну а теперь великому Евгению аффистировал Александр Овечкин и Евгений Медведев. Получил бал уже результативно. 2-0. В пользу российской команды.

Снова комбинируем мученный ворот, Попов изящно прокатывался вдоль ворот, но не сумел подработать шайбу и произвести этот проразящий бросок. И это не менее момента сюжета ворот, опять же войди.